Доброго времени суток, дамы и господа, и сегодня первое открытие Великого Хранилища в 2023 году. Уверен, нам будут падать весь год вещицы с третичными статами и с сокетами, где это возможно, и, конечно же, будут падать вещицы в тот слот, который нужно нам. Для меня же это последнее открытие Великого Хранилища на YouTube, потому что то количество вещей, которое в будущем меня будет тапать, оно уже слишком мало. Там слишком маленький выбор, и я не думаю, что рационально уже это выкидывать на YouTube. Просто буду аналогично, как и в прошлых сезонах, откидывать скриншотики в Discord и подписывать, что было выбрано. Отдельного уже кого то видосика на эту тему просто-напросто не будет. Поэтому наслаждаемся и открываем хранилище. На текущий момент мне хочется вылутать сетовую шапку, нонсетовый нагрудник, какое-нибудь колечко хорошее, ступни. Какие-либо другие вещицы апают меня не особо. Начнем же. Открываем хранилище. Выбор неплохой, действительно неплохой. А что тут в целом брать? Есть сетовые перчатки, есть сетовые ноги. Вау, и это все с полосы за мифик плюс. Кстати, есть нагрудник. М -м -м. Выбор действительно интересный. Подумал, подумал немного и давайте все-таки вынесу вердикт касательно этого лута. За два убитых мифики босса выпали плечи, плечи не нужны абсолютно, да, плечи идут с этого. Далее четыре босса в мифике было убито на прошлом КД, мы убили паучиху, скоро будет видосик с ней. Пушка, да, пушка у меня уже такая же имеется. Тринкет, ну он не мифический, поэтому его рассматривать реально смысла нет. Дальше нагрудник не бисовый, то есть если рассматривать бицевый нагрудник, то он идет другой. И вообще в планах у меня как бы крафтить нагрудник. Ну, там на 3 там левела ниже, но в целом это все равно нормально. Касательно теперь сет кусков. Ноги по учиху мы келяем, поэтому вылутать токен ноги в целом реально. А токен перчатки, с кого у нас падает, давайте внимательно глянем. Хранилище воплощений, по-моему, с курога, если я не ошибаюсь, ошибаюсь. Отсюда с Дафия. Вот, он падает с дафи, поэтому, как мне кажется, рациональнее просто-напросто взять с этого эпохальные кисти рук. Это хороший апгрейд, у меня они с нормала, будут с Мифика, поэтому, да, действительно. К тому же, если мы рассмотрим Item Level, то что там получается? 421. То есть такого же Item Level перчатки падают с босса, поэтому, да, действительно я беру кисти рук. И просто-напросто сразу же их надеваю и кайфую. Выберите награду, забираем. Что там нам? Чарить-то их нужно нынче? Нет в этом адоне. Не нужно. Ну и сразу же надеваю их. Где они у меня? Вот. 411.5. это при условии того, что третья искорка еще не потрачена. Я сам себе выкравчу просто-напросто нагрудник при условии дропа с этой шапки с Рошагет. Надеюсь, на этом когда повезет и она выпадет, эта шапочка. Пожелайте мне удачи. На этом все. Вам, конечно же, тоже желаю удачи. С наступившим Новым Годом у вас. Всего хорошего. Всех благ, счастья, здоровья. Берегите ноги, мойте руки. Не забывайте о ссылочках в описании. До скорого!